Знакомьтесь с Тосей, первый сезон, первую серии. Что будет, если съесть пять ложек соли? Знакомьтесь с Тошей. Он сегодня попробует съесть пять ложек соли. Пять ложек соли. Он накунул в рот первую ложку соли и почувствовал, что адреналин почувствовал, и он начал бежать, как бешеный. Он заболел бешен с от первой ложки. Он вторую ложку попробовал. Ой, уже к перешла перешло. Бушликом он попробовал еще третью и еще две ложки. И того он умер. Все, прощай, Тоща.